Мы дадим свои рекомендации. Сейчас как раз такое время, когда можно найти компании с дивидендной доходностью 20, 30, 40%, есть даже больше. Это позволит, конечно же, с одной стороны, получить более быструю отдачу от инвестиций. И даже если компания будет восстанавливаться после кризиса долго, то дивиденды все компенсируют. И даже стоимость акций за пару-тройку лет Точно так же могут компенсировать. С другой стороны, в условиях кризиса, а кризис сейчас жесткий, есть вероятность совсем отмены дивидендов, даже у сильной компании. И это, честно говоря, оправдано. Ведь если компания быстрее восстановит свой бизнес и таким образом получит преимущество перед конкурентами, это верное решение и правильное поведение руководства. А если все-таки отменили дивиденды, стоит ли избавляться от таких акций, если они уже есть в портфеле? Тут, во-первых, нужно помнить, что пока вы не продали акции, вы в просадке и ни в коем случае не в убытке. Ну и второе. Акции можно держать сколь угодно долго. И какая разница, если они вырастут в цене через 5 лет на 100% сразу одномоментно или за какой-то короткий промежуток времени. Или каждый год будут расти понемногу, по 20%. В итоге доход за весь период будет одинаковый. Ну, конечно же, несомненно, новость об остановке уплаты дивидендов приведет к снижению стоимости акции, если она еще не на самом дне до сих пор. Но расстраиваться здесь, опять же, не стоит. Один из вариантов – это определить уровни ниже и захеджироваться через опционы. Ну, второе – это терпеливо выждать снижение стоимости, пройти дно и докупить только в тот момент, когда компания доказала, что готова идти вверх, то есть на росте цены. Практика отмены дивидендов обширна и есть множество вариантов, я подобрал некоторые из них. Например, New York Times всем известное издание, отменяли дивиденды с 2009 по 2012 год. Бразильская компания по добыче и разведке нефти отменяла дивиденды с 2013 по 2018 годы. Достаточно крупный производитель мебели и мягкой обивки в США с 2009 по 2011 также отменяли дивиденды. Один из самых крупнейших рекламных холдингов в США и Европе, вообще обслуживающий более 100 стран, отменил дивиденды с 2003 года аж по 2010 год. Сетевая компания Гербалайф, продающая биологические добавки, отменила дивиденды с 2015 года. Были трудные времена и хотели восстановить их в 2019 году, но, видимо, не судьба. Компания Goodyear Tires, производитель автомобильных шин, отменили дивиденды с 2003 года аж по 2019. Ford приостановил дивиденды с 2007 по 2011 год. Круизная компания, самая крупная круизная компания, отменила дивиденды с 2009 года, также на пару лет. Мы видим, что на восстановление выплаты дивидендов из этих примеров ушло в среднем в районе 4 лет. Многое, конечно же, сейчас зависит от восстановления деловой активности. Пока невозможно сказать, насколько скоро это произойдет, и длительный кризис, уж поверьте, никому не интересен. В данный момент есть только один пока пример, который может хоть как-то прогнозировать будущее, это восстановление деловой активности в Китае. График, который мы с вами видим, где борьба с вирусом прошла самую сложную стадию. И по графику видно, что деловая активность восстановилась очень быстро, так же, как и рухнула. Примерно такое же мы можем ожидать и в других странах. Таким образом, при выборе высокодоходных дивидендных компаний обращаем на фундаментальную надежность компании, которая позволит сократить или избежать периода невыплаты дивидендов. Если такое все-таки произошло, то покупка акций по себестоимости, что сейчас реально возможно, позволит однозначно быть выигрыша. Будьте внимательны при выборе компаний, а если вам нужна дополнительная информация или список надежных компаний, то проходите по ссылке и узнайте больше. Заполните анкету и мы обязательно дадим свои рекомендации.